Саша, это ты? Да, мама. А где сиделка? Отпустила. В смысле отпустила? Надолго? На пару часов. Ты в курсе, что эти пару часов я все равно обязана платить? Просто у меня с ними договор, мам. А если с тобой, не дай Бог, что случится? Саш, приляк рядом мам я в пальто ничего страшного я там продуктов привез морковного сока не было я взял этот со смесью с грушей тоже вроде нормальный. Алло, Саша, ну ты чё, скоро там? Да, сейчас буду. Тут просто сиделка отошла ненадолго. Буквально на пару минут. Слушай, давай быстрее, а? У Гаврюша тренировка через 10 минут заканчивается. Я помню. Скоро буду. Катя, здесь. Да, они внизу в машине с Димкой сидят. Может, поднимутся? Хоть к внуку прикоснуться. Мам, ну мне правда ехать нужно. У Гаврика бассейн через 10 минут заканчивается. Еще ужин готовить. С детьми домашку делать. Димке завтра стих сдавать, а он до сих пор его не выучил нормально. А какой стих? У Лукоморья дуб зеленый. Уже только во втором классе. Так рано это стихотворение учат сейчас. У нас специальная школа там, программа интенсивная. А у Гавра как дела? Хорошо. Вот бассейн уже заканчивается. Ехать надо. Хорошо, что вы его в бассейн отдали. Помнишь, ты маленький был? У тебя легкие, очень слабые были. Чуть простынешь. Сразу задыхаться начинал. Пол зимы мог в больнице пролежать. А мне бюллетень только на одну неделю давали. и как я боялась наступления холодов. Слава Богу, с возрастом все прошло. Ты окреп, только страшно. Навсегда этот страх в сердце закрался. Что можешь заболеть, может что-то случиться, а меня рядом не будет. Нет, мам, я этого не помню. Видимо, слишком маленький был. Мне правда ехать нужно. Будь со мной еще немного. Слушай, давай как-нибудь на выходных приедем, посидим, чаю попьем, с Димкой, с Гавром, с Катей, все вместе. А сейчас правда, ехать надо. Пару минут. Саша. Поговори со мной всего пару минут. О чем? Как дела на работе? Да нормально все. Железная дорога стоит, поезда ходят. А расскажи стихотворение. Какое? У Лукоморья.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 ты же слышишь меня, да? Мам. Мама. Поговори со мной. Мама. Мама. Мама, не уходи. Мама, побудь со мной еще пару минут. Я ведь все помню, мама как дыхание перехватывало. Помню, как страшно было, как каждый день уколами пичкали. Мне так больно было, мама. Мама, я ведь помню, как все вечера у окна проводил, в эту темноту вглядывался, как все счастьем наполнялось, когда видел, как ты идешь, придешь, обнимешь, и нет больше ни боли, ни страха. Я все помню, мама, я помню, как ты в коридоре все ночи на кушетке спала. Мама, мама, не уходи. Мама, побудь со мной еще немного. Готовый, сидит, нас ждет. Ты где? Езжайте без меня. Езжайте без меня, я с мамой останусь. Саша, все, все хорошо.